Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Многие спрашивают, как э, играть Тимати? Ну, например, популярную песню «Ты чё такая дерзкая?» Я отвечаю, э, эту песню играть не надо. И, уважаемые... Любители игры на гитаре, уважайте себя, уважайте слух своих слушателей, повышайте вкус литературный и не пойте таких песен никогда.